и обещал вторая часть совсем будет скоро вот мы пришли опять в этот заброшенный дом отдыха а, здесь мы в прошлый раз снимали первый корпус и в первом корпусе было очень много крутых мест кинозал киноаппаратная с кучей кучей советских военных фильмов Кому интересно, кто это пропустил, внизу в комментариях я закреплю ссылочку на прошлый ролик. Ну, и я думаю, где-то здесь вылезет, вылезет подсказка. Посмотрите, достаточно крутое место. А сейчас же мы посмотрим э, вот этот вот домик, который стоит во дворе. Тут есть прикольная статуя оленя. И второй корпус. Надо посмотреть обязательно, что это за корпус. Э, если будет что-то интересное, то будет круто. Будет еще один дополнительный выпуск про эту часть э, дома отдыха. Вот. Поэтому, друзья, самое главное, подписывайтесь на Инстаграм. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. ВКонтакте есть ссылка на нашу беседу, где мы собираемся, обсуждаем какие-то приколюхи, мемы, эм, погоду, вообще все что угодно. Я там частенько зависаю, частенько общаюсь с вами, с народом, с вами, со своими подписчиками. Эм, ну и просто приятно проводим время. Вот, можете смело добавляться в беседу. И самое главное, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Потому что, первое, многие смотрят без подписки. Второе, многие смотрят без лайка. Лайк like это ваша благодарность автору канала. То есть вы показываете этим, что вам контент нравится. Либо дизлайк, что вам контент не нравится. Это уже на ваше усмотрение. Но статистика показывает, кому не нравится, тот обязательно поставит дизлайк. А кому нравится, тот никогда лайк не поставит. Поэтому поставите лайк вот прям сейчас. Прям сейчас. Прям жду. Молодец. И приятного просмотра. Наливаем печеньки, готовим чай. Погнали. 1975 год. Интересно. Но гляньте, какой тут домик. Я тут ничего своего не потерял, надеюсь. И вроде ничего. Какая хижина. Это... Баня. По-моему это... ...баня была. У меня света не хватает, что-то видимо мой фонарик садится. Добавь мне света. Это недавняя игра появилась Among по Амнкаус, по-моему, называется. Совсем недавно. Значит, тут совсем недавно были люди. Она закрыта. Ох, ни хрена себе. Держи. Малолетки, видимо. Несмотря на то, что как бы здесь место, я так понимаю, ухоженное, то вот какие-то прям культурные сталкеры были. Ничего не разбомбили. А вот была барная. сразу бассейн прикольно температуру мерить и влажность по-моему мы сейчас обойдем его вокруг но мне ощущение что это типа котельный Не совсем, ну немножко урбанистики. Экшн. Ты там забиралась? Girls. <смех> <смех> Мадонна. Беретни <смех> Слушай, Беретни Спирс прям порвали вообще. остались. Хм. Я понял. Тут находились бизнесмены. Бизнес да. Знаешь почему? почему? Потому что он стоит бизнес меню. перекосила. -го года. Будьте здоровы! Уважаемая Наталья Петровна, коллектив Думала Друзья Стролец. С днем рождения! Крепкого вам здоровья, счастья, любви и благополучия! Синематика 5, 2004. Это что, бандир, что ли, чей-то? Звездами золотыми. Что это? Ставьте лайк. Трогать я это не буду, там рядом лежала мина. Смотри. Детская игровая комната. Ах 3 нет. Просто вообще охренеть. Фотография. 86 год внизу. Соленый пес. Есть коктейль соленый пес. Папина вишня. Голубая змейка. А вот разные, короче, эти. Это игра, uh -huh. типа, по ней путешествуешь. Как коту штанишки сшили. Я помню этот мультик. Там он везде, у него квест был, он везде, короче, на, нарвал на там поднес его к пауку, там он сделал ткань, потом там что-то... Короче, там целый квест ему был. Потом к ежику отнес. Он, короче, сделал ему шил эти штанишки, там пришил. Он, у него была задача, типа, как можно больше карманов ему сделать. Хм. Кот в сапогах. Щелкунчик и мышиный король. Точно такой же. Точно такой же. А что там было внутри? Расчесочка, ножницы, типа зеркальца, заколочки, А, еще. а такая, знаешь, как опасная бритва. Только, ну, мужская, только не пластиковая, естественно. А нет, просто еще один. Нет, у меня было такое. С карался на точно. Потому что это вот. Для всего для села? Для у кого волосы. В частности, для моей бабушки. Она была просто первой красоткой на деревне. Благодаря тебе, наверное. Благодаря мне вот и этому набору. Оу! Старый рекорд. двух кассетников знаешь для чего mm -hmm. запись да с одной можно кассеты переписывать на другую псинка у меня у брата был подобный плюшевый паннонка ты бы надела перчатки у меня у брата был подобный плюшевый песик и он игрался с ним короче один раз решил дать ему прикурить и нашел зажигалку в итоге короче он спалил его нахрен тушил я его блин чем только не попалось мне хорошо я дома был мама до сих пор кстати не знает где псина? Или 2005. Потребуйте, хм. что учет выдачи телевизора в прокат. 96 -го год. Увидеть. 10 рублей. рублей в сутки. Боже. Это на всю жизнь сейчас можно купить себе телевизор. 3000 рублей в год. Ну, смотри, брали. Угу. Фролов АА. А. 5 августа. 18, августа -го, 1998 года, 39 13 дней. Охренеть. Тоже от машины радиаторные решетки, телевизор старый, какие-то штуки непонятные. Сыпет танк. Нет. Ну я посмотрел, конечно, что это за телевизор, но блин, я замахаюсь это разгребать уж, ребята, извините. Алла Пугачева, ты глянь, она в молодости стремнее выглядела, чем сейчас. Сейчас она моложе, чем в молодости. Может она Алла Пугачева Грей. Ты же знаешь фильм Дориан Грей. Ого. Не фильм, а точнее этот рассказ. Портрет Дориан Грей. Рига. Рига. Mm -hmm. Прикинь. Они работают, чтобы люди могли отдохнуть. Бля, у всех погоны. Это мы вон в этом зале были сейчас. Им тут. А вот игровая комната, в которой мы были. Библиотека. Я по запаху уже понял, что это библиотека Счет до того, как увидел книги Охренеть Какой запах Вот этот запах старыми-старыми книгами графические анатомии новораж смотри тоже какую книгу я нашла 41-44 uh. эти читательский билетик <с> e <-re> буров а твои герои Ленинград тут наверное всех зеленев да у всех, кто участвовал в битве за Ленинград, в блокаде. Вот это да. Вот и пожалуйста тебе. Ух ты. Блистай. Ты знаешь же, как это делалось все? Расскажи. Это, кстати, по-моему, это. Не, аор, не аорта, а как она называется, блин? Срез живота по нижнему краю тела. Да, это вот эта вот часть, это, короче, это дыхание, кто обеспечивает диафраг. Во, забыл слово. Умная. Это все делалось так. Замораживался труп, и потом его вот так вот. Тоненько-тоненько шинковали. А это вот, кстати, пуповина, по-моему. Толстая пешка. Это пополавина. Средние стенки Вот она, стенки живота. Кирпичи посыпались. Ну, то есть это детские трупы перерисовывали. Жить. Даже цвет губ воспроизвели. <связь> Крылья на... Ничего себе. Газеты. Косомольская правда. Рекомендованная цена 8 рублей. где-то 2002, может, 5 Лариса Долина села на кремлевскую диету. Вот это новость для Комсиномольского. Вот, да? О, помнишь, помнишь эти картинки да. игры для этих телефонов? С тебя списывали 100 рублей, ты получал вот такую вот шляпу. Не отправляла ее друзья. Только ты. <свят> Мелодия, русский Ну-ка, что там, что там? Новинки русская попса. Профессор Лебединский. Корни, это ты объяв... это ты объявила войну и летят самолеты, <свят> летят. Даже <свят> ты знаешь слово. Да блин. Шевчук, Земфира, Ночные снайперы, Матурман, Бидва, Гата Кристи. Пилот Кипелов. Я свободен. ДДТ город без окон. Okay. А, все, теперь 18 плюс теперь надо Офигеть. Офигеть. Кот и пес. Тут, наверное, сидела это. Галерея мистики, крылатая смерть. Это, блин, что было? <свеч> Юрий Борис эстетика. Фу. Чё? Он ещё, кстати, и напшикал. Ты курил, что ли? Кто-то, кстати, кто-то курил недавно. У -у -у. Уж а, сижу за решеткой в темнице сырой, на него неволе, орел молодой. Мой грустный товарищ не смотрит в окно. Кровавую пищу клюет заодно. Гороскоп. Клюет и бросает, и смотрит в окно. Как будто сейчас он со мной заодно. Что-то забыл уже стих. Что такое информатика? Ты знаешь, что такое информатика? Друзья, кто-нибудь знает, что такое информатика? Я надеюсь, у меня есть люди, которые понимают сарказм. Уваров вор. Я не знаю, кто такой варов, Если кто знает, кто такой Уваров? Галочка! Халочка, ты сейчас умрешь! Я с Янкиным уезжаю в Гаври! посмотри, какая книжка рядышка. Можно было это о чем-то сказать. Ты же знаешь, да? С кем я повелась вообще? Необразованная быдла. Русь, БТ, вообще топ. Дамы, господа. Калигула. О, после нас хоть потоп. Точно. Интересно, в картинках? Там же такие извращенства были. Пипец. Что после нас хоть потоп, это точно. клочья туманы, море. В зелено-черных волнах еще дремала ночь. Дул азийский ветер под его резкими порывами желтоватых пазов. Парус пузырился и трепетал. Три ряда весел мерно рассекалеванных. Военный корабль Евтер по пожирай волны снесся нес, на запад к родным берегам. Дур, азийский ветер. Где-то я уже это читала. У, у, у Пушкина. По-любому. Да. Пошли. ощущение, что да. эти двери одновременно все открылись, и все люди одновременно просто вышли отсюда, ушли. Я тебе говорю, как есть. Не прислушивайся к звукам никогда в заброшенном здании. Это начинает очень сильно давить на голову. Это просто ты начинаешь прислушиваться, а звуки всегда есть. И тебе так воображение все рисует. Вау! Wow. Это пазлы. Кто-то здесь собирал пазлы. Ого! Теперь я понял, походу, от чего эта крышка. Такой контраст, это же, по-моему, mm -hmm. керосинка и этот, <coughs> Кэнон, Флакс. Mm -hmm. Этот корпус очень мрачный. Mm -hmm. Этот корпус очень мрачный. Тот был веселее как-то. Это был ресторан. Mm -hmm. Это был ресторан. Тут сидели, отдыхали, тут были столики. Глянь, это походу они еще закрывались, что ли? Нет, Нет не, они закрывались, закрывались такие вот отверстия. Скорее всего, лампы были. А вот здесь, скорее всего, была. было просто. Сейчас в голове мысль, кто играл в сталкера, тот поймет, сейчас где-то заручит кровосос. А тут ты не играл в сталкера, ты не понимаешь. Ты глянь, тут как салфетки делали. Кассета. Там должно быть на ней написано, что там. Озон, дискозон. Я знаю, знаю, эта группа, это шаглопедика. Любовь Васильевна, уж вы прям королева красоты. Всегда ухожена, в порядке, на бабе сплетни, без оглядки. Пришла и делает дела, чтобы было, было в лечении, потому что пациент соберет. Водой, на теплом, взглядом, голосом, добром. Все в ход, идет на достижение, результативность и И результат заставляет себя довольно долго ждать. Глядишь, пациент строит любую благодарцию. А Люба Рада Все завязывай Вы выздоравливаете Ты глянь Кто-то тут обожрался Киндер сюрпризов и умер от счастья просто Проверный калькулятор. Таким можно отбиваться, в принципе. О, да. Тут посидится рождение. Ч ⁇ Сидоленка Александров Свич. Сидился в спорте Сидоленка Александров Свич. Диплом, -диплом. игры. Седая лака, Береви, это не русский язык. Ну, казахский Да, жабал, жаб был, это казахский. У тебя был. Инженер куры пы вы Кумность принести. Короче, это на казахском. Я из Казахстана, но читать я не умею по-казахски. Сколько тут мебель, наверное, со всей этой сюда мебель скрепли. Обогреватель. Эстетика ебеней. Знаешь, что такое? Mm -hmm. Вот это. Mm -hmm. Ну, короче, мы их это, затачивали и втыкали. Кидались им. Они прикольно втыкаются.